Сегодня я позвучу своим видением да, на, на тему учить язык без давления на себя. Своим видением позвучу, и часто хочется что-то уточнить, либо как-то вы это, может быть, еще по-другому понимаете. Поэтому звучите вопросами, я буду только рада. И хорошо меня слышно, давайте проверим чуть-чуть связь. Кто может, кто может подключиться, сказать, хорошо меня слышно, или в чат напишите, пожалуйста. И будем начинать. Слышно. Хорошо, спасибо, Верика. Окей, давайте в целом разберемся, почему я еще об этом сказала. Так, надо, чтобы открыть, наверное, вот здесь открыть, чтобы было видно сразу. В целом, почему я сказала, что эта тема может подойти для любого, для любой темы, ну, в плане для любого обучения. Я не читаю изучение языка каким-то особенным таким форматом обучения, это в принципе как любое обучение, как Но для меня, да. Конечно, оно прокачивает разные навыки, то есть, если мы изучаем математику, это одно. Если мы изучаем испанский, английский, французский, там, китайский это другое. Но в целом формат обучения, ну, в целом, процесс обучения одинаковый, это просто мы говорим про разные прокачивание навыков. Ну, то есть, кто учит математику, ему не обязательно говорить на испанском, да, кто учит испанскому, ему не обязательно считать там, высчитывать интегралы и прочее. Угу. Буду смотреть иногда в свой конспект. Я написала себе конспект. И поэтому в целом мое видение, я думаю, можно распространить еще и на разные, в целом, форматы обучения, на разные на разные обучения. Всем включаю. Всем... Ой, ой ой закрылся меня. Всем включаю микрофоны просто. Окей, okay. что я подразумеваю под, сейчас я смотрю на свою формулировку, без давления на себя. Как я понимаю это, без давления на себя, если в чате вы еще напишите, что вы понимаете без давления на себя, я думаю, мы с вами сможем раскрыть вместе эту более комплексную тему. Можно позвучать, можно написать в чат. я думаю, будет здорово, и вместе с вами, да, мое видение, оно не единственное, и мы с вами соберем более полную картинку, я думаю, полезно будет всем. Потому что мы все всегда чему-то учимся. Поэтому буду видеть, буду рада видеть ваши мысли и услышать ваши мысли. Пока позвучу своими, без давления на себя, что я подразумеваю под этим. Я подразумеваю под этим слушание себя. Чтобы под подслушивание себя, это понимание, что мне нравится, что мне не нравится, как мне нравится, как мне не нравится, мой ритм мои желания, к чему я хочу прийти, мои желания, для чего я это делаю, и чтобы мои желания, мое намерение, да, мои, мой ритм э, соединялся с тем, что я, э, с тем, как э, ну, то есть с тем куда я вхожу этому обучаться. Но давайте, если мы, например, будем сейчас рассматривать на тему, э, самостоятельно, когда мы учим, я тоже это рассмотрю, я рассмотрю, буду это рассматривать со стороны языка, да, потому что, ну, все-таки я здесь как преподаватель и лингвист-переводчик испанского, в котором я тоже пробовала разные методы изучения языка, разные. и Поэтому буду звучать больше с этой точки зрения, но самостоятельно я тоже порекомендую. Да, что, ну, как бы это тоже можно распространять туда. Ну, предположим, смотрите, что я под этим подразумеваю. Вы записываетесь на какой-то курс, например, да, по изучению? Нет, давайте не так. Давайте начнем с того, что есть разные способы изучения языка, да, и есть разные цели. Цели бывают разные. Цели бывают, когда вы учитесь, потому что вы переводчик то есть это ваша профессиональная деятельность. Кстати, переводчиков тоже можно разделить на устных и на письменных, потому что там нужно прокачивать совершенно разные навыки совершенно разные. То есть, когда вы учитесь, учитесь, чтобы это использовать профессионально, либо это вы используете, чтобы использовать профессионально на работе, например, да. Второй вариант, предположим, вы изучаете просто для себя, ну, потому что вас там нравится, вам язык как звучит, хотите увидеть себя в новой, в новой среде, хотите, не знаю, ну, то есть, вот, грубо говоря, просто для себя, не знаю, там, чтобы память лучше была. Да? Третий вариант, например, вы учитесь, чтобы переехать в другую страну. Переехать в другую страну мы тоже делим на два. Когда вы хотите переехать? Завтра-послезавтра, через год, через пять лет, через десять лет. Совершенно разные подходы, грубо говоря, да, так тоже можно рассматривать. Следующий вариант, например, вы учитесь, чтобы учиться за рубежом. Это тоже другое, потому что учиться не равно переехать. Это разное, потому что на учебе у вас будет одно, на учебе, то есть если вы просто переезжаете, вам хорошо достаточно там выучить, не знаю, там, как общаться с носителями, да, на разные темы, но вам, например, не нужно ну, изучать как там кучу разных терминов, да, на обучении языке. И есть очень много разных, разных моментов, да, для чего мы можем изучать язык. Но мне кажется, не важно, как бы вы учили это, то есть для чего бы этого не учили, очень важно опираться при этом на себя. И вот теперь, что я имею в виду опираться на себя. Если вы человек, которому нужно быстро, потому что он привык быстро. Обратите внимание, потому что человек привык быстро. А не потому, что ему нужно быстро, а чего-то он бежит. Из разряда «мне надо и завтра переехать в страну, потому что до да, меня здесь все задолбало, да потому что я здесь устал, да потому что, потому что». Грубо говоря, да, это другое. То есть здесь я отталкиваюсь от мыслей чего мы сейчас не будем сидеть на мне, пожалуйста». То есть от чего мы бежим, то нас и догоняет. Да? То есть что бежит, то и рулит. Ну, то есть вернее, от чего мы бежим, то и рулит. да То есть окей, я просто привык быстро, мне потому что важен такой комфортный, да, такой способ. Это, это мой способ жизни, грубо говоря, так, так действовать. То есть я когда действую медленно, мне некомфортно. Окей, учитывайте вот этот факт. Если вам наоборот, вы, я, я, я люблю медленно, мне, мне нужно всматриваться во все, но потому что я так лучше запоминаю. Окей, хорошо. Нету самого лучшего способа, как бы вы здесь, как нужно учить язык. Я вам не скажу, нужно учить язык вот так вот быстро, нужно учить язык медленно, нужно учить язык вот так. Вот единственное, что я вам скажу, в языке важна регулярность. И все. Ну, то есть нельзя выучить язык, если вы сейчас месяц позанимаетесь, а потом год забудете. Потом, не знаю, там опять 30 дней конкретно позанимаетесь, потом опять надо на, на месяц запомнить. Но так не будет. Но так это в целом в любом обучении, не только в языке. Да, то есть здесь под. Не добавляя на себя, я имею в виду, когда вы хорошо себя знаете, как вы, себя, как вы, как вы хотите и как вам комфортно. Мы не всегда, мы не всегда м -м, точно знаем, как мы хотим, но если мы не знаем, как мы хотим, попробуйте оттолкнуться от того, как вы не хотите, то есть как вам не хочется. И это часто вот это вот от «нет». Мы часто больше понимаем, как мы не хотим, чем как мы хотим, да, переделывайте, как вы хотите. В чем классно и в чем здесь очень здорово понановится, а, блин, <смех> заговариваюсь, мысли бегут впереди. Быстрее паровозы, быстрее слов. Пытаюсь просто упокоивать это в слова, то, что я чувствую. Смотрите, язык, изучение языка очень классно посоветит то, что вы хотите, как вы хотите, как вы себя знаете, как вы себя не знаете. Поэтому, прежде чем, когда вы приступаете к языку, к изучению, либо вы уже где-то есть, прислушайтесь, что вам нравится что вам не нравится, как вам комфортно и как вам некомфортно. Если вы идете через некомфорт, потому что вы где-то услышали, что язык можно выучить за 30 минут, там, я не знаю, за, за месяц, за как я обычно шучу ну, с учениками, наши такие шутки, типа испанский за 30, испанский за ночь, поспал и выучил. То есть, если вы где-то это услышали, то это... Хочу вас, к сожалению, расстроить, да, что это, ну, как бы, э, я хочу сказать невозможно, но не хочу употреблять этого слова, но, в общем, грубо говоря, это что-то за гранью такой фантастики, грубо говоря. Поэтому, ориентируясь, я предпочитаю, мне бы очень хотелось, и чтобы и в клубе я это часто у нас произношу, слушайте себя и как вы хотите двигаться. Да, у нас есть какие-то рамки, например, в клубе, но все-таки, да, мы же с вами не просто собрались там поболтать, мы же учимся, там, у нас есть какие-то рамки в клубе, но все же, мне кажется, вот все эти рамки можно подстроить максимально под вас, потому что здесь, да, я не буду выдавать, грубо говоря, кто вот тут у нас сидит, кто из какой группы, но я, грубо говоря, точно знаю, что есть те, которым хочется проходить каждый день, есть те, которые проходят на выходных, есть те, кто проходит не знаю, там за две недели весь материал, есть те, кто проходит, не знаю, там раз, четыре, допустим, раза в неделю или так далее. То есть без давления на себя, это когда есть рамки какой-то программы, но эти рамки на вас не давят. Вот что я понимаю, под давлением, над без давления на себя. То есть когда, грубо говоря, инструменты, да, инструменты, программа, она на вас не давит, она вас не тормозит. Да, потому что поэтому, например, нет идеального способа изучения языка, то есть нет и одного единственного, который подойдет для всех. Если вы посмотрите, сколько есть форматов изучения, это вообще всего есть очень много. Есть там испанские интенсивы, есть испанский за там реально за 30 дней, есть испанский. Есть можно учить испанский индивидуально, можно учить испанский в группе, можно учить испанский по фильму, можно учить испанский по сериалам, можно учить по музыке, можно там ну по песням. Почему еще у нас можно учить испанский? Бизнес испанский можно учить. Ну то есть испанский для учебы очень много очень много способов. Но здесь они, смотрите, конечно, каждый у них ориентируется еще на цель. То есть если вы хотите переезжать вы будете учить только испанский по песням, ну тогда как бы много вопросов, да, как вы будете разговаривать, словами из песен получать грубо говоря, да. Конечно, они каждый по цель, но также они еще каждый под способ. Поэтому я, например, мне очень хотелось бы, да, что когда люди, в принципе, начинают изучать язык, они не подстраивались под язык. Они делали, они находили удобный для них способ, чтобы, так сказать, язык подстраивался под ним. Потому что я думаю, каждый, я думаю, все могут изучать иностранный язык, знаете, как многие лингвисты говорят. Если вы уже говорите на одном языке, значит, вы можете выучить другой. Конечно, когда мы изучаем язык, и когда мы говорим на иностранном языке, у нас и когда мы говорим на родном языке, у нас работают разные полушария мозга. Ну, есть такая теория. Но все же у вас есть способности. Но а если вы уже говорите, значит, у вас есть способность изучать другие языки. Но какой способ вы выберете? Это другой вопрос. И если ваше обучение вызывает у вас сильный-сильный дискомфорт, то хороший вопрос задать, то, мне кажется, здесь важно задать себе хороший вопрос, а правильном ли я месте нахожусь. Но здесь главное не запутаться. То есть мы часто представляем, что обучение у нас всегда растет как бы ну, вот в таком, да, то есть я как бы снизу вверх. Нет, любое изучение, особенно языка у вас, оно находится вот в таком состоянии. Я все знаю, ничего не знаю. О, ну, я опять все знаю, опять ничего не знаю. Опять все знаю, опять все ничего не знаю. Ну, То есть это вот такая, да, всегда-всегда линия. Нет такого, что такого так бы успоко化, успокоиться. Ну, просто волны можно по-разному приносить. Кто-то их приносит вот так вот, у меня все получается, и да, вообще все пошло туда-сюда. А кто-то, ну, грубо говоря, ну, вот так вот. Ну, окей, ладно, получилось-не получилось, получится-не получилось, получилось, не получилось получилось не получилось. Да, как бы можно по-разному это проходить. Но все проходят, проходят этот процесс, грубо говоря, откатов, <смех> ну просто проходит их по-разному, грубо говоря. Да. И мне хочется сказать, если у вас вот такой процесс, значит вы двигаетесь правильно. Значит вы двигаетесь так, как нужно, значит вы растете. Потому что если вы все время двигаетесь вот так, вот, ну тогда куда вы растете-то? То есть если вы все время на одном уровне. А вот такого обучения, ну то есть, мне мне кажется, зеркали это показывают наоборот, вот так тогда буду вам показывать. Ну то есть вот такого не бывает в языке никогда. Почему? Потому что одно откладывается на другое. Накладывается, накладывается, накладывается. Накладывается, но, к сожалению, не вот так Вкладывается она в волнистой, волнистой линии. Есть какие-нибудь вопросы, потому что я сказала? Позвучите мне. Мне вас не хватает. В чате, либо так. Откликается, не откликается, что я говорю. Может, есть вопросы, потому что, мне кажется, я как бы так все захватила очень много тем в этой теме. Поэтому позвучите, понятно непонятно я передала свою мысль. Свет. Понятно, тем более вот мы об этом недавно говорили, то есть все понятно, что значит ничего страшного. Ну сначала у нас все удавалось, а теперь немножко усложнился процесс, и кажется, что ты ничего не понимаешь. Я сейчас только сидела, слушала, почему чуть-чуть опоздала, я слушала опять эти слова, которые у нас в сложности, и уже mm -hmm. второй, третий раз слушаешь, уже слышно там, что-то вот это услышала, вот это услышала. Сразу я его не, не услышала, какое-то произношение. Повторение mm -hmm. мать учения, да? <свят> да, повторение мать учения. К сожалению, в языке по-другому не будет. Я с языком, с испанским, с английским-то я вообще, ну, когда я им прям, давайте, никогда я его начала учить в 14 лет. но хорошо им владеть стало где-то, ну, наверное, в 16. Ну, уверенность у меня появилась, ну, то есть сейчас мне 26. Ну, то есть 10 лет, грубо говоря, да. Испанский. Нет, подождите. А, ну да, правильно. да. А, испанский, получается, 8. И у меня до сих пор иногда появляются, представляете, какие-то интересные слова, которые думаю, боже мой, зачем они так придумали. Ну, просто я уже к этому привыкла. А почему привыкла? Не потому что я много знаю, а потому что мое вот это удивление, оно уже случилось, ну, за 8 лет оно случилось уже, но ну, я не знаю, тысячу раз, 2 тысячи, 5. А не потому что, ну, конечно, да, конечно, у меня знания... Знания больше, знания выше, да, из-за того, что просто опыт больше. Ну, я лингвист по образованию, я привыкла кататься, копаться в языке. Но ваше удивление из разряда, да вот это зачем они придумали? Да можно же проще сказать. Вы когда уже сказали 5000 раз, вы уже видите, ну окей, ладно, давай по-другому. Поэтому я, когда помните, тоже был эфир. Первые уровни языка, вот эти вот, где -то. вы только начинаете, уровень А1, уровень А2, они самые сложные, потому что у вас там знаете, сколько вот этих вот, вот, этих вот штучек? Они, наверное, еще чаще встречаются. А на АБ1 ты уже такой, ну, говорит, ну, ладно, мы здесь, короче, это уже были, уже это прошли. Я уже перестаю удивляться, что там есть неправильные глаголы. Я уже перестаю удивляться вот этому. Ты уже в этом плане расслабляешься, думаешь, ой, ладно, короче, что-то не так сказал. Ладно, короче, поехали. Вы просто перестаете удивляться. А нам-то кажется, вот мы заговорим, и нам тогда сразу все станет понятно. Девочки, ну так как я вижу, что меня слушают, девочки, я вам скажу, иногда ты до сих пор думаешь, ну, боже, мой, что ты за слово мне сейчас сказал? И ты понимаешь по контексту просто. Ну потому что мы же не знаем все слова в мире, все слова в русском, все слова в испанском. Особенно, я не знаю, ну, с хулию, когда он такой еще-таки интересный, всякие словички всегда подкидывают. Из каких-нибудь жаргонов. Это такое, как вы думаете. Ну, по контексту-то понятно, что он говорит. Вот. Ну, знаете, иногда носители языка так удивляются, когда -то... вчера мы ездили к родителям Инду. Я забыла в группу скинуть, что меня просил Хулию скинуть. Ладно, скину потом. Всем в группу, что он просил, он говорит, скинь это всем. Скину всем. И там он мне говорит, Татьяна, как ты произнесешь слово чурицу? Я говорю, ну, это «чуризу», колба... в смысле испанская колбаса на русском Вид, я говорю, что рису? Он говорит: ой, ты классно, так произносишь. я говорю, Холли, ну вообще-то у нас как бы клуб. Я как бы говорю, мне мужу было бы очень грустно, если бы я его не произнесла бы правильно. Он такой говорит, а я иногда забываю. Он говорит, ну, все равно как бы, что иностранцы мне так удивляются. О, я говорю, ну ну вообще-то да. Уже как бы я тут тусю с вами 6 лет. И как бы и преподаю уже язык 8. Ну, как бы, все логично. Поэтому. Хочу вам сказать, когда вы что-то не понимаете, либо когда у вас возникают вот, вот такие вот линии, здесь важно не надавить на себя и сказать, с моей точки зрения, да, вы, конечно, уже смотрите как хотите, я ничего не знаю, я глупый, у кого-то получается быстрее, у кого-то получается хуже, у кого-то получается так, а у меня получается так. Мне кажется, в этот момент, когда вы словите себе, себе, я ничего не знаю, вы оставляете, и говорите, а что ничего? Вот ничего, это что? И если вы докопаетесь, у вас получится, я не знаю, например, только как вот этот глагол подвигать. Я не знаю, как произносить эту букву. А как другие, как бы 20, я уже научился, меня мозг уже откинул. А почему он откинул? Потому что ну уже все, как бы я уже это и так все знаю. Зачем мне акцентировать внимание на том, что я не знаю? Мозгу всегда важно акцентировать внимание на том, что вы не знаете. Почему? Потому что то, что вы не знаете, опасно для вашей жизни. То, что вы уже знаете, зачем акцентировать на этом внимание? Вот, Поэтому э, важно здесь, особенно когда вы попадаете вот в эту точку отката, я так называю откатом, то есть это когда вы, грубо говоря, смысл, что вы все знаете, скатились на не знаю, не начать здесь давить на себя, не начать говорить «я там такой-то». Либо одна из ошибок, которых может быть, нагрузить себя работой. У вас и так мозг сейчас перегружен. Почему? Потому что вы эмоционально сейчас, ну, если мы говорим, кто эмоционально погружен в эту точку, расстраивайтесь, расстроены. Так еще вы тут себя еще ничего учебой загоняете. Часто, знаете, вот здесь почему люди бросают. Кто-то может бросить из-за неуверенности, кто-то может бросить из-за того, что, не знаю, там накрыли эмоции. Кто-то из-за того, что он учит один. Почему, например, я говорю, здорово, можно учить одному? Можно. Это, да, конечно, можно учить одному, но это просто сложно. Вы для себя одновременно должны быть преподавателем, поддерживающим человеком и как бы еще учеником. От этого сложно. Еще как бы, ну, и практиковать с кем-то же надо. От этого сложно учить язык, да, потому что я проходила опыт, я изучала язык, ну, в университете, я его изучала, да, я изучала его дополнительно на курсах, я изучала его самостоятельно, то есть я проходила много, много вариантов, я проходила курсы также. И, наверное, самый сложный даже для меня, который я, я бы назвала себя человеком собранным, организованным, который вот я поставил время и сделал. Ну, как бы достаточно, да, такой, не знаю, почему у меня так получилось, либо воспитание у меня такое, либо просто так сложились пазлы, я такая, мне все равно даже мне было сложно. Почему? Потому что у меня эти знания оставались внутри, но они не выходили. И то есть вот в этой точке, когда вы падаете, даже если вы одни учите язык, найдите себе какому-нибудь, кому-нибудь расскажите про это, поделитесь с кем-то, вот этим, да, чтобы дальше пойти в эту точку. И я вам скажу, чем больше вы изучаете язык и чем больше вы в этом крутитесь в любом обучении, вот эти ваши падения с они становятся, во-первых, их становятся, они, знаете, не вот такие резкие, они, во-первых, растягиваются, во-вторых, их становятся гораздо меньше. Потому что вы это уже где-то видели, вы уже перестаете из-за этого расстраиваться и перестаете этому удивляться. Вот. вот такие мои мысли по поводу давления на себя. То есть мне грустно. Мне, например, очень, знаете, еще мне что очень грустно. Я вот тоже, да, делилась недавно. Когда человек видит, например, ну, это такая же сейчас тема, да, ну, это грустная такая тема, которая, когда ты видишь и говоришь, там, допустим, не знаю, там, пройти тему, пройти уровень один за месяц. Ну, как бы пройти уровень там, не знаю, испанский за 30 дней. Мне, знаете, в такие моменты становится грустно. Грустно, потому что такой вариант подходит, во-первых, не всем. Во-вторых... Нужно здесь делить все еще на стол <смех> потому что, не, не, смотрите, теория не равна вашим знаниям. Знания вы получаете, знания из разряда, которые у вас уже не ваши, когда вы их применили. В теории, а один, да, можно вообще весь испанский рассказать за месяц, да вообще без проблем. А научиться применять, для этого нужно время. Вот это минус курсов, например, вот в таких. Это нужно понимать. Можно пройти курсы, но главное, если вы проходите вот такие курсы, пожалуйста, находите, где вы их будете применять. Если вы не будете их применять, ну, это из разряда, но ну, я, не знаю, там, прочитала что по математике, но не решила один пример. Ну, как бы, ну, я вроде как на теории знаю, но хорошо, на китайском, например, знаю, да, там у них, ну, там, допустим, иероглифы они используют. Там, что они соединяют, что они и описывают, что у них прилагательные другие, как у нас. Что у них вроде прилагательное тоже ставится после послесуществительное, как в испанском. Что я там еще помню своего китайского. Учила его очень-очень давно. Вот, и не применяйте, пожалуйста, это. Не, знаете, здесь становится грустно, потому что для, для кого, например, этот вариант подходит. но, ну, например, если вы приезжаете в Испанию через два месяца, и у вас там дикий страх, ну, в Испании, в Испанию, в кучку да, в Хучку какой язык вы учете. Во Францию приезжаете, в Французский учите, без разницы какой язык, это как одно и то же самое. И мне начи... и начинается человек, да, он как бы берет, во-первых, это стресс большой проходить так много курсов, и... По языку особенно. Почему? Потому что вы не применяете это в жизни. Ну, еще не успеваете часто, да, потому что это очень интенсивные курсы. Нужно понимать, к этому подходить очень особенно. Во-первых, за два месяца вы в любом случае не заговорите на базовом уровнях на всех-всех-всех-всех-всех темах базового уровня. А базовые темы, как я поднимаю, понимаю, в магазине научитесь говорить. но это, знаете, из разряда что-то заученных фраз. И вы что-то начинаете строить, но у вас еще нет такой уверенности. То есть и к этому нужно быть готовым. Особенно, если вы не применяете это где -то. Если вы применяете, то окей, да, может быть, но это тоже очень важно это все делать. Знаете, вот эти истории, когда человек дошел там, за полгода до такого уровня, да, это возможно, но этот человек занимался каждый день по три часа, грубо говоря, минимум, и как-то их еще применял, дай бог, эти знания, грубо говоря. И к этому нужно быть морально готовым, и ты, под этот вариант подойдет не всем. Это очень стрессовый вариант, это очень. Обычно... После этого у человека возникает пауза, и он в какое-то время вообще не учит язык. И тут даже не знаешь, что лучше. Либо учить его по чуть-чуть каждый день, по чуть-чуть, либо вот за раз, там, три часа. У меня был вариант, мне нужно было как-то, когда поехала в Испанию первый раз на работу, у меня многие темы еще западали тогда, как это я как-то делилась тоже в группе про числительные, и мне тогда нужно было выучить. Для меня, знаете, какой-то был стресс тоже выучить. Я тогда работала в очень большом отеле, Крупный очень отель, ну, это как бы нужно было соответствовать, да, то есть там не двухзвездочный, там был у нас четырех что-ли звездочный, популярный такой отель и так далее. И нужно было прям два блока было и так далее, нужно было прям комнаты там были за тысячу, там четыре тысячи комнат. ну да, просто Не потому что там четыре тысячи комнат, а просто четыре это был в общем блок, грубо говоря. И ну, номера-то были такие, и я помню, я тогда стою, и мне латиноамериканка начинает называть числа, я так, ну, боже мой, что это, и тогда я заселяю по ошибке, в общем, клиентов в грязную комнату, потому что я думала, нацела, боже мой, я тогда столько получила ругательствую сторону, я помню, прямо мне тогда сказали, учи числительные все, чтобы они тебя отскачивали от зубов, сказала мне одна моя знакомая тогда я была, я пришла, расстроилась, учила, плакала, учила. Я тогда поняла, боже мой, как же это стресс. Поэтому такой вариант тоже подойдет не всем. Поэтому, когда видите, не знаю, там, когда заходите в какое-то обучение, прислушивайтесь к своему ритму, комфортно вам некомфортно. Если этот ритм, который проходит обучение, можно подстроить под ваш ритм, то подстраивайте. Я за то, чтобы вы подстраивали. Кому-то важно, например, идти в группе всем вместе одинаково. Здорово. Находите вариа вариант важный. То есть учеба, это не, не хочу быть каторой, не хочу, чтобы учеба допустим, ну, мне бы не хотелось, да, но тут каждому свое, и как каждый выбирает, была какой-то каторгой. То есть учите в свое удовольствие, несмотря на какой цели у вас бы это было. Путешествие, учеба, переезд, потому что можно найти, можно сделать это в свое удовольствие, если знать, что вам нравится, что вам нравится. А как это можно понять? Пробуя. Я попробую так, попробую так. Еще важный момент. Если у вас в середине, не знаю, процесса обучения, вы хотите это менять сказать, да, вот я раньше учил так, а сейчас хочу по-другому, это тоже нормально. То есть это тоже раньше мне нравилось то, раньше мне нравилось это. Ну, например, да, я там раньше, например, учила там испанские слова, я часто об этом делилась, песни. Ну, то есть я слушала песни, подпевала, и смотрела оттуда слова, сейчас, например, я так не делаю. Ну, я как бы слушаю песню, да, и понимаю, мне, например, от этого сейчас... Люблю с учениками это разбирать, потому что считаю песни большой-большой-большой такой вокабуляр. Кстати, напомню, да, мы в воскресенье, кто у нас в клубе, что мы встречаемся в воскресенье, кто может, и разбираем новогоднюю песню одну. популярность песню, которую вы точно слышите. Танюш, а ты можешь угу. нам тогда порекомендовать, какие песни испанские слушать? Потому что их так как бы множество, но ведь есть такие, которые, вот, допустим, слова съедаются, как на русском, да? Вот я на русском-то не понимаю, угу. чего не пойду, там, да? Вот какие-нибудь uh -huh. такие песни, где вот хорошо слова слышны, может такие народные, там я не знаю. Да, конечно, конечно. есть даже ненародные, конечно, напишу, есть даже ненародные, есть даже популярный один испанский певец, который мне очень нравится, он так четко поет, четче всех, наверное, поет. Поэтому подстраивайте учебу всегда под свой ритм, даже несмотря для каких целей вы это учите, в целом любое обучение. Мне кажется, модели из разряда, они выходить за рамки, мне кажется, она уже отходит, ну или как минимум отходит, ну не знаю, мне она не откликается. Почему? Потому что когда в жестких рамках, ты не даешь вообще свободно не течь знаниям внутри себя, не как-то их подстраивать. Мне кажется, сегодня у нас такой эфир получился маленько обо всем. Мне кажется, я очень много могу говорить про изучении языка, очень много. А еще можно фильмы смотреть да, с субтитрами, или субтитры, они все-таки, как, как у нас по-русски переводят, там с ошибками, да? Смотри, смотря на каких субтитрах ты смотришь. Вообще я не очень рекомендую смотреть их субтитрами. Почему? Потому что вы тогда не смотрите фильм и не слушаете его, вы его читаете. Потому что это самое легче прочитать же, чем услышать. Но, например, это очень подходит. Знаете, кому это подходит? Например, если вы только в начале обучения, да, потому что, ну, тогда вы останавливаете и слушаете. Но я тогда рекомендую лучше не фильмы, а мультики. Включайте любой мультик. Там, я не знаю, там субтитры слушайте. Субтитры, ну, ну обычно пишут без ошибок. Ну, там, конечно, всякое может быть. Если вы уже знаете язык, учите смотреть без субтитров. Либо просмотрели 5 минут фильма, потом включили субтитры, еще раз эти 5 минут посмотрели. Потому что если вы сразу включаете субтитры, вы их читаете. Ну, либо, знаете, там, не знаю, включили фильм, грубо говоря, слушайте, но ну, и закрыли себе вот так вот, да, там, ну, грубо говоря, субтитры листиком. Чувствуете, что не понимаете. Но здесь я, кстати, тоже это не очень рекомендую. Знаете, почему? Потому что вы всегда будете думать, ой, наверное, что-то не понял, ну-ка уточню. Уверенность в языке, как она появляется. Когда вы начинаете пробовать самостоятельно двигаться, пробуйте самостоятельно строить. Уверенность, это же тоже это сборник ваших данных по языку. Уверенность не бывает, так вот я дойду до уровня там. Профессионал это один и тогда я точно буду говорить. Нет, я видела много людей, у которых грамматический уровень высокий, но они не говорят либо говорят вообще не уверенно, либо произношение у них не очень. Почему? Потому что не навыки. Помните, мы тоже с вами разговаривали тоже на эфире как-то, что уровень языка строится из многих факторов: фонетика, произношение, грамматика, словарный запас, разговор. Ну, то есть, если мы говорим про международный экзамен по-испанскому, если у вас один из этих... Ну, фонетику там только не проверяют. Перестали проверять, раньше проверяли. Если вы, например, завалите одну из частей, например, чтение... Ну, чтение, я имею в виду там, чтение не прочитай вслух, а чтение там прочитай текст и выполни задание. Если вы это не делаете, вы не сдаете экзамен. Пусть у вас другие выполнены на максимальные баллы, но если одну из частей вы завалили, вы не получаете этот уровень. Я считаю, что это правильно... Ну, с моей точки зрения, мне кажется, это адекватно. Почему? Потому что уровень строится из многих, из прокачанных ваших навыков. навыков. Еще хотела важный момент сказать, не сказала его. Два важных момента, я смотрю, у меня фраза записана. Два про разных момента, Но то есть первый – это про привычку. То есть часто мы думаем, вот когда мне станет легко учить язык, когда вот это все войдет в привычку. Что-то расстроить здесь за месяц привычка не приходит, привычка у вас вырабатывается, ну грубо говоря за полгода. Конечно, зависит от каждого еще, но все же за месяц она не вырабатывается. То есть регулярность вот эта привычка она вырабатывается за за шесть месяцев, грубо говоря, в течение шести месяцев. Вы только там первые только пробуете делать, ну грубо говоря, там да, первые шаги осваиваетесь, мысли о, окей, я учу испанский, я там не знаю, я делаю то-то-то-то-то-то, и потом через шесть месяцев уже для вас это входит уже в привычку. Вот. Еще, вторая еще мысль. Я еще, например, рекомендую в любом процессе обучения прислушивайтесь, как вы говорите про себя, когда вы говорите на испанском языке, когда вы говорите, когда вы говорите про обучение. Если вы часто говорите фразу «я не знаю», «я не слышал», «я не понимаю», «я не говорю», «я не ничего-нибудь там еще не делал», ну, разумеется, фокусируйтесь на том, что вы будете больше искать причин, почему почему, почему это правда то есть вам нужно же не показать, что вы ошиблись, вам нужно, наоборот, найти причину. Да, я говорю, ну, как минимум, добавляйте здесь слова пока. А вообще я рекомендую добавлять, но если вы говорите, что я уже я не говорю на испанском, но ну, добавляйте какие-нибудь еще какие-нибудь. На какие темы вы не говорите еще на испанском? А на какие темы я бы вообще говорил вам? Я говорю на испанском, но я, например, могу уже сказать то-то, 50 То есть переводить. Вот. Поэтому здесь это тоже связано, по на мой счет, про без давления на себя. Почему? Потому что чем больше мы от тебя требуем, тем медленно мы двигаемся в языке. Если мы требуем от тебя сидеть три часа, когда у нас нет этих трех часов, ну, для меня это давление на себя. Не знаю, как для вас. Либо мне вот это не в радость, но я сижу это делаю. Но если я сижу и это делаю, потому что, не знаю, я сижу в другой стране, я понимаю, что здесь мне нужно учить язык, да, ну, вообще, знаете, тоже хороший вопрос, нужно ли вам не нужно. Но здесь мы говорим про качество языка. Есть много людей в Испании, кто не говорит на испанском, прожил здесь 20 лет. Я видела таких, да, историй. Но для меня это вопрос качества жизни. Если, в принципе, тебе там не важно, и ты готов, там, не знаю, переплачивать за то, чтобы не говорить на испанском, ну, там, переводчиков, либо другой сервис. Есть же, есть тоже уже русскоговорящие многие сервисы. Я не все их знаю. Меня когда спрашивают, а есть же что-то такое, я говорю, я не знаю, потому что я пользуюсь испанским. Ну потому что мне так, ну потому что мне нет потребности, например, такой. Что-то знаю, что-то не знаю, что-то знаю больше от кого-то, чем от этого. Вот поэтому мы не ругаем себя и двигаемся совершенно спокойно в своем диапазоне. Для меня вот это без давления на себя. Слушай себя, слушай, как вы хотите, когда вы хотите учить язык, для чего вы хотите. Но ну, если, конечно, вы хотите переехать через два месяца, но хотите при этом учить испанский раз в неделю, нужно тогда, грубо говоря, понимать. А, ну, в смысле, учить раз в неделю, я имею в виду, ну, конкретно вы приходите один час и учите, да, это не каждый день по чуть-чуть, это по-разному. Смотрите, это про разное, если вы учите один час в неделю, один раз, либо этот час у вас складывается из того, что вы там, грубо говоря, 10 минут в понедельник, 10 минут во вторник, 10 минут в среду. Это маленько проразное. И, ну, и тут, конечно, нужно просто честно, да, себе признаться, что я хочу и как я хочу к этому идти. Если я хочу идти к этому спокойно, окей, как я могу двигаться к этому спокойно? Если вы где-то уже в процессе обучения, ну, на мой взгляд, да, если вы уже внутри процесса обучения, позвучите, как вам хотелось бы. И, может быть, там найдет какой-то способ, да, как-то вам в, этим, в этом помочь. Вот, ну, а если это тоже нормально, если вы куда-то записались, а потом такие, у мне, наверное, это не подходит. Совершенно нормально, если вам не подходит, то есть много разных вариантов, да, как еще можно. То есть нет одного Язык, одного способа изучения языка. Почему? Потому что... Не потому что у всех цели разные, а потому что мы все разные. Даже если кажется, что мы одинаковые, мы все равно все разные. Вот. Поэтому изучение языка – это очень философский вопрос, я считаю. Я всегда говорю, что изучение испанского языка, когда у вас возникают вопросы, это вообще не про испанский язык. Испанский язык просто подсвечивает. То есть если вы говорите, да, там, я глупый, я ничего не понимаю в испанском, вряд ли вы-то думаете про испанский. Есть наверняка какие-то другие моменты, когда вы так про себя думаете. Поэтому испанский – это такая лакмусовая бумажка, которая очень подсветит. Поэтому с благодарностью к тебе, к себе, радуемся, что сегодня вы там что-то сделали. Пришли на эфир и послушали про испанский, например. Это тоже считается. Танюшка, ты молодец, что вот сразу вот у нас возникла да, ситуация ну, в группе. Да? Ты раз сразу эфирчик нам, да? Здорово, спасибо. Я считаю, что это важно. Я считаю, что для меня это такая ответственность. Ну как бы, как для меня, наверное, у меня внутри нет такого, что я прям вот, там жесткий преподаватель. Я, наверное, больше как, ну можно, наверное, назвать это наставником. Можно назвать там, там не знаю, как назвать. Ой, забыла это слово. Ну давайте наставник, да, который уже прошел этот путь и как-то может. Дать. Но все равно мы, как бы да, мы с вами про разные пути. Угу. Не, Гуру мне не нравится слово. Мне не нравится слово Гуру. Уберите его, пожалуйста. Вытерпните из протокола. Нет, грубо говоря, ну, может, там наставник, помощник да какой-то. Но поэтому, ну, да, вообще, Седу создавали клуб. Да, вот я делилась вчера в группе, что мы, например, Седу пробовали разные варианты. Клуб же это наш не первый проект. Мы с ним пробовали. Здравствуйте, Чеба. Мы с ним пробовали запускать курсы. Разные, интенсивные, интенсивные. Ну, как не интенсивный курс? Ну, грубо говоря, был у нас где-то там, курс там, за два месяца. Курс для переезда, курс для, хотя он, знаете, курс для переезда даже длился пять месяцев. То есть курсы такие, курсы такие. Знаете, когда я запускала курсы, ну, каждому свое, да, я как бы говорю чисто свою позицию, кому-то нравятся курсы, ну, как бы хорошо, да, как бы как бы ничего там плохого нет, я опять же повторюсь, есть разные, да, мы, мы про разные. Кому-то хочется интенсивно там за две недели, кому-то хочется еще что-нибудь, да. И когда мы, про... мы создавали все эти курсы, у меня внутри, знаете, был такой какой-то дискомфорт, потому что я видела людей, которые очень сильно торопятся. И это как бы их создавали, разумеется, рамки, потому что курсы это всегда вот у тебя есть время с 1 по 31, все, у тебя больше нету вариантов, и кому-то такой подойдет жесткие рамки, Да. И я, тогда это видела, думала, мне что-то самой некомфортно в этом. И поэтому мы с Энду в какой-то момент перестали вообще продавать курсы, перестали это все делать, и потом у нас так родилась идея клуба. Да, год назад, 20 декабря, мы запустили клуб в 2021 году. Вот, поэтому мы будем отмечать. Я потом расскажу на следующей неделе, как мы будем отмечать клуб. Вот, и знаете, когда мы создавали клуб, наверное, одной из самых важных у нас с была такая мысль, когда мы его переделали. Да, мы как бы всегда что-то добавляем, что-то меняем. Было, наверное, самое важное, чтобы человек двигался в комфорте, слушая себя. Есть наш клуб, у нас тоже клуб не всем подойдет. Если вы хотите интенсивно прям пахать в языке, ну, то я бы не сказала, что клуб очень для вас подходит. Да, он, ну как бы Вы, кто у нас в клубе, вы видели, да, как мы подаем информацию. Емко, понятно, но не видео по 30 минут. А если вы хотите интенсивно, там, скорее всего, видео будет длиться, ну, минут 30, да, грубо говоря. И вот это было очень важно, чтобы люди не слушали себя и совершенно спокойно двигались. Вот это наша задача. Я думаю, наша седу, самая вот эта вот важная задача это показать, что можно учить язык комфортным способом, не мучая себя, не загоняя себя в жесткие рамки, двигаясь в комфортном режиме и даже учить не каждый день. То есть в клубе даже у нас есть выходные, четверг, суббота, воскресенье. Знаете, почему мы, например, их сделали? Потому что если вы изучаете язык конкретно каждый день по много минут, допустим, по 30 минут, по 40, возможно, не у всех так, ребят, да, мы не говорим, что бывает только такой вариант, бывает много разных вариантов, но есть шанс, что произойдет страх, если вы один раз не получили, что все, завтра уже ничего не вспомните. Если вы делаете себе выходные, у вас есть такая подушка, во-первых, чтобы мозг все обработал, во-вторых, что окей, но ну, я не получил в четверг, но ну, я на прошлой неделе тоже не учил в четверг, но ну, я получил в пятницу, я получила в субботу. А если каждый день по чуть-чуть учить, у меня, например, как-то проснулся такой страх, да. А, вот, когда особенно я из университета выпустилась, я уже разработала, работала и переводчиком, и преподавателем, я уже работала тогда по двум языкам. И знаете, я в университет, когда выпустилась, я думала, боже мой, я теперь же сейчас все забуду. Я же теперь как, мне же теперь не будет там по 300 слов учить английский. Кстати, когда вам переводчик говорит, я там учу по 300, по 300 слов, да, все совершенно бывает нормально, но не думайте, что он потом эти все 300 слов помнит, потому что работает кратковременная память. Поэтому, например, еще и про курсы, да, когда у вас выставите себя в жесткие рамки, что там, допустим, нельзя туда, туда, туда, нужно обращать внимание, чтобы у вас здесь не кратковременная память работала, потому что кратковременная память, вы потом забываете все, ну не потому что вы такие, а потому что это память другая просто. Вот, и поэтому, например, когда мы с этой тоже это все обсуждали, важно было, чтобы у вас это, грубо говоря, ну, кто в клубе, чтобы она у вас переходила, так сказать, в регулярность, но не в, но не в усталость. Вот. Поделитесь с вами еще мыслями. У кого есть еще какие-нибудь мысли, может, вопросы? То есть, мне кажется, чувствую, я так загрузила вас. Давай, Ланка. Да, а, ну у тебя получается же много, на мой взгляд, у тебя большая статистика преподавания языков, да? у тебя много учеников разных форматов. Тут я недавно наткнулась на одну такую штуку, я читала ее раньше, просто она вспомнилась, потому что я снова увидела, что если человек, ну или там ребенок, не знаю, взрослый человек, неважно, параллельно учится играть на каком-либо музыкальном инструменте. Из-за того, что постоянно задействованы две области, ну, поскольку все музыкальные инструменты требуют участия двух рук, да, поэтому очень сильно работают межполушарные связи, да, то им получается а, легче учить языки. И волей-неволей, ну, владея какой-то там, вспомнив какую-то информацию, мой мозг провел аналогию, что когда у меня было больше уроков гитары, чем сейчас, да, язык мне учился легче, быстрее, вот, и как-то и чаще, что ли, не так, как сейчас. Ты замечал такую штуку или нет? Замечала. Знаешь, я еще с какой стороны это замечала? Потому что ты словно работаешь по-другому. Знаешь, когда я, например, говорю про игру на музыкальных инструментах, там очень мало анализа. Ты мало анализируешь. Ну, тут же, ну, как бы, да, окей, я знаю, чтобы там, не знаю, там, грубо говоря, поставить такой-то аккорд, мне нужно хорошо задать. Ну, в смысле, зажать, грубо говоря, да, и вот это все сделать. Но для меня здесь какое-то просыпается внутреннее доверие себе и своему телу. От этого доверие своему мозгу, когда он тебе подкидывает идеи, подкидывает идеи, ой, Аленка вышла, <смех> вылетела, Окей. подкидывает вам идеи, да, вот это вот лингвистическое чутье просыпается гораздо проще, потому что, мне кажется, музыкальные инструменты помогают нам наверять своему телу. И от этого, мне кажется, получается проще учить язык. Вот, мне так кажется, Аленка, поэтому... Какой бы то... инструмент выбрать? А еще у меня вопрос про субтитры, про фильмы с субтитрами. Uh -huh. Я не uh -huh. пробовала испанский с субтитрами, ну, то есть я смотрела, по-моему, Экстра называется, да, но меня просто не впечатлило. Там принципе, сериал, ну, такой какой-то такой. Ну, наверное, на, на, наверное, язык там на нужном уровне, да, но он мне показался каким-то таким туповатым. Вот, ну, в общем, не зашел он мне, да, я не смотрела. Uh -huh. Но я помню, как я смотрела фильмы на английском, когда я только начинала. Uh -huh. Кстати, абсолютно согласна с той штукой, что теория это не равно умение пользоваться, потому что я очень долгое время сдавала вообще любые тесты по английскому языку, да, прям на пятерочку, но при этом я не могла сказать ни не менее кукареку пока мне не, не вынудили обстоятельства разговаривать на английском языке, где мне волей-неволей пришлось вспоминать, что я там сдаю в тестах, но идеально, да, чтобы начать говорить хоть как таджик на английском, да, то есть с идеальными тестами я разговариваю как таджик. А, вот. И на английском, я помню, когда я смотрела фильмы, я отключала субтитры умышленного, то есть я смотрела просто чисто на английском языке, ни черта не понимая, и я думала так, ну ладно, я фоном, я привыкну. И потом, пока не произошла интересная штука, я смотрела «Чудо-женщина», ну, Марвел, не люблю его. Угу. И, значит, я смотрю, смотрю, ничего не понимаю, да, там, -лэ -лэ -лэ -лэ -лэ -лэ, там друг между другом, какие-то слова отдельными урывками, да, я тут пытаюсь же понять этот сюжет, потому что мне интересно, это же Марвел, я не видела этот фильм на русском, я специально выбрала ту часть, которую я не видела на русском. И в какой-то момент я понимаю, черт, это значит 20 минут назад, она ему сказала, то есть я по сюжету поняла, что она ему сказала эту штуку. И тогда я вернулась назад на те 20 минут, переслушала диалог, который я в принципе в общем контексте поняла. И потом я нашла этот диалог на русском языке и убедилась, что да, я его поняла. Ну, не с точностью до слова, но я четко поняла вообще, о чем речь, и о чем, кто друг от друга хотел. Возможно, такая штука на испанском? Или это просто ну, не, та, не тот не тот язык не та сложность языка я считаю что это совершенно спокойно возможно потому что для меня внутри языки отличаются, ну как для лингвиста отличается хорошо только строение ну то есть мне кажется будет чуть-чуть нелогично сравнить китайский и испанский например да там крийский испанский потому что все-таки это из разных семей но мы все равно даже в китайском и в испанском можем найти что-то схожее откуда, откуда знаю У меня был ученик он учил Китайский, он прям говорил на китайском, он достаточно ну, долго учил его, да, какое-то время, потом пришел уже учить испанский ко мне, и он, то есть, ну, как бы он говорил, смотрите, даже здесь в китайском есть. Ну, потому что, мне кажется, всему на языках говорят люди, не животные, да, ну, как бы на плане на языках, что-то что одинаковое мы все-таки видим в этом мире, мне кажется, поэтому в каждом языке, мне кажется, можно найти какую-то параллель, мне кажется. Вот, и можно ли это сделать в испанском? Да совершенно спокойно. Совершенно спокойно, особенно, ну, когда, если вы что-то знаете на испанском, да. Ну, то есть, если вы, конечно, совершенно ничего не знаете про испанский, вы там, не знаю, только читать умеете, либо еще даже читать не умеете. Сейчас хочу закрыть дверь, то есть я бы проснулся и просит играть, будет сейчас кричать. Если вы совсем, конечно, про испанский чего ничего не знаете, то, ну, то мало будет понятного, да но вы заодно прокачаете фонетику. То есть я говорю, на первых этапах, когда вы изучаете только этом чтение, слушайте. Слушайте правила. Ну, правила, конечно, вам тоже нужно знать, да, но вы слушайте. Слушайте. Слушайте много. Вот. И поэтому, да, Аленка, учитывая твой уровень, я думаю, ты можешь уже так спокойно включить испанский фильм. И слушай так, сама удивишься, что ты многие слова уже, во-первых, какие-то понимаешь, во-вторых, какие-то поймешь по контексту и запомнишь гораздо быстрее. Поэтому пробуй, рассказывай, делиться. Эду, Эду Лале и Хулио, вот кто у нас был. Ну я процентов, наверное, 60 понимала того, что они говорят, за редким исключением каких-то слов отдельно. Но в целом я понимала, что они говорят и что они хотят. Поэтому смотри фильм, да, потом делись. Фильм главное выбери, который тебе нравится. Экстра, он... Экстрон, во-первых, очень на любителя. сюжет сюжетом, действительно, элементарный. Я его но... <Hue> найду, и, наконец-таки, может, я дождусь от тебя инканта на испанском. Боже мой, инканта. Я потому что смотрела, не нашла. Мне надо еще раз посмотреть. Вот. Инкант". Да. «Инканто». Да. Ну, «Инканто» — это латиноамериканский фильм. Можно не найти испанский мультик на испанском. <чист> Ты думаешь, что это просто найти? Нет, я имею в виду, чтобы тебе можно было его... Ты его скачать хочешь или ты можешь онлайн тоже Нет. смотреть? Потому что я искала, чтобы скачать. Могу, конечно, онлайн. Могу да. онлайн? А зачем? Я по ссылке могу спокойно? Ну вот, потому что вот этот вот, как называется, Тайна Коко, ну я прям знаю, где его онлайн можно смотреть, на испанском. Вот. Тайна Коко, он, по-моему, да, по-русски называется? Вот. По-испански просто вот. Коко называется. Вот фильм классный, посмотри. Какой? Ну, вот Тайна Коко. А, та, да, Тайна Коко. Ося очень классный мультфильм вообще. обожаю прям его. Мексиканский такой. Вот. Поэтому, кстати, Людмила, тебе полезность. Ты не смотрела тайна коку, посмотри. Посмотришь на мексиканцев со стороны. со стороны Вот Инканта вообще прям. Ну, ничуть не хуже. Мне кажется, прямо Инканта, они даже, если концерт не плюнули, тайный коко. Там тоже про семью, там тоже про все вот эти вот дела. Но только туда еще добавили там какую-то вообще изюминку и историю добавили, очень крутой. Посмотрю, я не смотрела просто. Не смотрела все. А, еще важный момент, который я хотела сказать. Ага, говори, я потом как переводится Инканту? Это ж название сто процентов испанское. Инканто, конечно, инканту это изюминка ваша. Это ваша изюминка. Допустим, как по испански. А? Прям угадала, когда сказала, что фильм с изюминкой. Да, да, да. Вот. Ну, то есть это не прям, в смысле, у нас есть слово изюминка, есть изюм. Два разных слова. Не путаем. Изюминка, это наша внутри, да, изюминка, особенность, давайте скажем так, да. То есть, потому что изюм это пассаж. Вот. Изюм. Изюмы. По-испанскому можно сказать изюмо в нашем числе Изюмы. Вот. Так. Поэтому инканту это ваша изюминка. Ну, то есть, например, когда мы говорим по-испански, например, мы по-русски хотим сказать, у каждого человека есть своя изюминка, по-испански это будет cada persona tiene su incanto. Cada persona tiene su incanto. Вот, поэтому у каждого есть своя изюминка. Вот, а там же, если я не ошибаюсь, там у каждого, что был да, вот, поэтому, скорее всего, они это имеют в виду изюминка, то есть это ваша особенность, особенность. Вот. Важный момент, который еще хотела сказать, это когда вы учите язык, мне хочется сказать, чтобы вы от себя отстали чуть-чуть в плане изучения правил. Мы с вчера ехали в машине, обсуждали по поводу того, что правила важны. Да, правила важны, правила нужны. Ну, в плане из разряда вот этот глагол строится так, вот это читается так, прилагательный идет после. Конечно, это вам нужно. Но я за то, чтобы правила, они не изубрились из разряда, там, не знаю, то есть... Можно зазубрить, конечно, тоже вариант, да, но э, даже если вы зубрите, постоянно повторяйте себе это правило, не знаю, там «трабахар». Окей. «Трабахо», потому что закончился на «ар», подставляю «о». Либо вы это можете себе проговаривать, либо вы, например, можете делать себе шпаргалки. Мы, например, в клубе делаем шпаргалки, помощники, да, преподаватели, которые делают шпаргалки ученикам, это мы, здравствуйте. Вот, почему? Потому что я считаю, что если вы 10-20 раз посмотрите, 10-20 раз произнесете, вы запомните. Поэтому даже если у вас есть правила чтения, да, например, кто там учится он читает, читать, держите правила при себе, окей, сравнивайте, читайте потихонечку. Но не стараемся там из разряда, если вы не запомнили за 5 минут, это не значит, что ваша жизнь потеряна, и вы никогда не учите испанский. Вспоминаем, когда вы там, не знаю, в любой предмет, девочки, вспомните, который... Вы только начинали учиться делать, не знаю, там, играть на гитаре, там, не знаю, хоть и мыть посуду, хоть еще чем-нибудь. У вас, когда вы вот по помыли, вы вряд ли будете сидеть и расстраиваться и считать, что вы не можете мыть посуду. Да? То же самое здесь. Дайте себе время постоянно сравнивать. Сейчас это видела, я говорю. То есть постоянно повторяйте, сравнивайте. То есть объясняйте себе, показывайте. Я за вот в этом плане, за лингвистический в этом плане. Это маленький лингвистический подход, но по опыту могу сказать, когда человек понимает, почему это, ему даже это не нужно запоминать, он это понимает. Поэтому я часто, например, уровнем повыше объясняю, смотрите, вот это слово образовано из этого, увидьте там вот этот суффикс, увидьте, они такие, а да. И потом много, знаете, как слов так запоминаются. Вы учитесь смотреть внутрь. Потому что всегда в изучении любого языка, сколько бы лет вы не учили язык, вы будете встречать что-то новое. Я до сих пор встречаю что-то новое. Конечно уже у меня меньше, тем, где я встречаю что-то новое, но я все-таки встречаю. Каждый день я что-то новое узнаю. Ну, если там читаю что-то, да, изучаю, смотрю, у меня, конечно, много по контексту уже, просто это все понимается, конечно. Но если я заглядываю, я смотрю, я на улице, а, все, понятно. То есть это маленько-лингвистический подход, но я считаю, что когда вы понимаете почему-то, иногда нужно время. Иногда мы, мы начинаем изучать правила, нам кажется, боже мой, я это никогда не пойму. Мы тут одна, недавно со своей одной ученицей разговаривали и с ней обсуждали. Я говорю, как-то классно теперь используешь, это правило. Я говорю, я помню, как четыре месяца назад ты говорила, боже мой, я никогда это не скажу. Я не понимаю, почему. не объясни мне в сто пятьсотый раз. Она говорит, а мне сейчас кажется, все логично. Потому что часто не хватает одного какого-то пазлика, и непонятно, где вы этот пазлик увидите. И знаете, иногда у человека отлично запоминаются там, неправильные глаголы в настоящее время, когда он прошел прошедшее. То есть это работает так интересно. Я могу сказать некоторые закономерности, я часто говорю и в клубе, то есть вот эту тему сейчас пока не очень переживайте, потому что вы когда это пройдете, у вас закроется многое. А иногда это у каждого работает самостоятельно, интересно. Свет, что ты хотела сказать? Да я вот, у меня возникла мысль, вот я, значит, с русским, да, я правил никогда угу. не знала, да, ну, не запоминала их. Я очень хорошо как бы воспроизводила, то есть диктанты, все это дело. Вот, я сейчас думаю... Но это потому, что я научилась там очень рано читать сама, читала очень много. Сейчас думаю, если вот я не буду запоминать правила, буду только слушать, слушать, то есть я как бы не глубоко буду знать язык, потому что я вот по-русски, я могу быстро прочитать книжку, да? Mm -hmm. Я ничего не запомню, то есть у меня в голове вообще ничего не отложится. но это может быть, конечно, моя какая-то. Ну, то есть я так поняла, что я неправильно начала, неправильно вообще, в принципе, научилась читать. Не а знаю, не еще, да. вот по испански по-русски? По-русски, Я думаю, сейчас. А, это... Ну ладно. Mm -hmm. Но ну, тогда же я была маленькая, наверное, да. То есть маленькая. Сейчас уже совсем другое, да. То есть тут просто. Ну, теперь поняла, вот тогда сравнила я именно, что правила. Да, их можно знать и применять как-то так плавненько. То есть читая, читая, читая, как по-русски. Многократное Ничего. повторение, да, Свет? Да, да, да, поняла, потому что не надо слишком на них зацикливаться. Я тут так и написал нам. Ничего зацикливаться. отстаньте от себя. он мне потому так такие, он говорит, предаем, чтобы они от себя отстали, от себя, чтобы не переживали. Но вообще я хочу сказать, это совершенно нормально, что вы переживаете. Значит, вы хотите учить, да? То есть это неплохо, нехорошо, это факт, наличие. Нельзя сказать, вот ты переживаешь, значит ты тут, там хороший, и не переживаешь, значит ты плохой. Нет. Ни хороший, не плохой. Нет ни хороших учеников, ни плохих учеников. Есть просто ученики. Все. Есть тот, кто проходит спокойно, есть те, кто проходит неспокойно. Все. Ну, то есть разное. Ну, это мое мнение. Я чисто, да, сегодня вам делюсь своим видением, как я подхожу, как я вижу это изучение языка, вообще любого языка. И неважно, какой вы учите китайский, немецкий, французский, испанский. Я считаю, это одно и то же. Это про одно. Навыки все равно одни и те же. Когда мы учим родной язык, напомнить чуть, когда мы говорим на, на, на своем языке, у нас работает одно полушарие. Когда мы говорим на другом языке, у нас работает другое полушарие мозга. Знаете, в чем еще очень такое важное? Когда человек особенно, то я говорю повышенных уровнях, но сейчас тоже позвучу. Тогда мы начинаем, но мы с вами все равно уже прокачиваем. да, там Кто, ну, кто у нас да, в клубе, кто знает, как, что мы с каждых уровня прокачиваем разговор. Просто дальше потом это еще больше больше. Одни разговоры там только уже на испанском. Мы все равно прокачиваем, каждую, прокачиваем этот разговор. И почему говорить сложнее? Потому что это один из самых сложных навыков воспроизведения. Что говорение, что чтение вслух. Это самое сложное. Почему? Потому что вы не представляете, какую работу выполняет ваш мозг. Просто вот если вы задумаетесь, стесняете меня, как знаете, когда как-то я это осознала сама во себе ну, много лет назад, у меня просто проснулась такая любовь, просто, знаете, к самому себе, ты думаешь, блин, и такая, ну, любовь в плане благодарности. То сразу, блин, спасибо, организм, что ты это делаешь. Потому что когда он воспроизводит, вы представляете, сколько он собирает информации? Хорошо, давайте представим, если вы говорите. В плане разговора он вспоминает правила. Он это правило, если у вас уровень повыше, сравнивает с другими правилами. Он вспоминает, как он где-то это слышал, как-либо он где-то это писал. Он подбирает слова. Он конструкцию переводит на другой язык. Потому что конструкции разные же в русском и в испанском, да, Как минимум в русском и в глаголах, в испанском он всегда должен. И потом после этого он пытается выдать эту информацию. И когда мы сидим и не можем говорить, и мы говорим, говори быстрее самому себе, ну это из разряда, там, я не знаю, смотреть на корейский дома вместо того, чтобы что-то делать, мы на него орм, ну ты что, не, не, почему ты затухаешь? Почему? Грубо говоря, вместо того, чтобы просто, окей, взять спокойно, там, не знаю, там, этот, тушить или тушить, а мы такие, ну, вот так быстрее, быстрее, быстрее. То есть это представляете, какую работу выполняет ваш мозг в этот момент. Поэтому не подгоняем, даем время. Потом у вас этот путь сокращается. Он всегда у вас сокращается, если вы регулярно учите. Всегда. Всегда сокращается, если вы учите регулярно. Но ну, просто у каждого своя скорость. Если вы учитесь читать, это происходит уже самое. Мозг ваш, во-первых, он недавно, если вы только учитесь читать, значит, вы недавно только начинаете учить испанский. Мозг был, во-первых, офигел. Он такой, как бы, блин, сейчас у нас что-то новое данное себе, мы вроде как еще должны говорить на иностранном языке. Я собираю информацию, что я где-то слышал, что я где-то запомнил, что там как-то произнес Томейду, ну, если мы говорим про наш клуб, да. Как-то кто-то там что-то сделал и пытаюсь это выдать. И при этом говорю себе, давай быстрее. Ну, это как, знаете, когда там, ну, там, либо там ребенок что-то медленно делает, вы тоже замечали, что они пытаются, да, там что-то как бы сказать медленно, мы такие, ну, ну не мы, а там, да, кто-то может там грубо говоря, говорит, давай быстрее, а он не может быстрее. У него просто вот эта тропинка еще не протоптана. Либо вы едете на машине по известной себе дороге, вы будете ехать гораздо быстрее. А вы, если заедете неизвестную, вы вряд ли будете ехать 120 км в час. Вы же избавите скорость, вы поедете медленнее. Это плохо? Нет. Ну просто планируйте не разбиться, грубо говоря. То же самое здесь. Вы планируете двигаться совершенно спокойно. Вот. Живая прям для меня тема. Дорогой хорошая ассоциация. Да. А мы такие, давай быстрее едь! Нам надо быстрее приехать в ту точку. Гони! Ну, мы не знаем, куда едем. Ну, короче, гони. Шофер, гони! Поэтому, мне кажется, в этот момент, когда хочется себя поругать, просто важно остановиться и понять, просто что происходит в этот момент в вашем, в вашем мозге. в он у нас в шоке. Ему же надо еще представить картинку себя, что и вы говорите на испанском. Почему, например, я говорю, записывайте себя там на аудио, на видео? Почему? Потому что. Вы так, -то... ну, картинка у вас в голове появляется, типа, моя из разряда, моя роль, я говорю на испанском. Моя картинка себе. Поэтому там где-то записали, можете даже никому-то не показывать, да, самому себе просматривайте, прослушайте, и тогда у вас данные о себе появляются. Потому что нужно же поверить, что вы говорите. А поверить можно, можете только вы. Мы в вас можем верить, да, там, максимально, мы верим и все в каждого, кто может выучить, что все могут выучить языки, да, я в сам, на самом начале это сказала, но важно, что вы верили вы. Берили вы. Вот. Кстати, это крутая штука записывать себя, потому что я помню, когда я только начинала учиться на гитаре, и через какое-то время, там месяца, наверное, через два-три, у меня сработала такая штука, что что-то я учу-учу, а толку мало. И я стала каждый раз, там два-три раза в неделю, записывать одну и ту же песню, как я играю, вот прям сначала. И я не дам, я забыла вообще про эту штуку. Через какое-то время просто перестал записывать, и забыл вообще про это. А потом в какой-то момент, когда э, я решила бросить гитару и стала ковыряться э, в файлах, чтобы почистить компьютер, увидела эти записи. Я их пересмотрела, думаю, нефига, результат вообще крутицкий. <laughs> Продолжаем. Надо, наверное, знаете, у меня же... Я записи-то клубные убираю с платформы, но потому что время с это занимает много с каждой группы. Вам надо прислать, короче, ваши первые записи, где вы там что-то говорили, как вы говорите сейчас. Вы удивитесь. Вот я говорю, вы удивитесь. Знаете, это очень видно по Эду-Эду, но ну, даже в некоторых группах а, а, ведет вообще, в принципе, не Эду, да, ну, то есть мы, я и другой носитель, там, Лали, Хули, Клар. Да, например, группа «Понедельник» — это группа Клары, грубо говоря. И когда Эду приходит, Эду говорит, боже мой, как они классно уже это все говорят. Я говорю, а ты что думаешь? Они же учатся. Они же такие. Нет, это, это, это говорит: я прям горжусь. Я говорю, ну, а что ты делаешь? Ну, в смысле, а что ты хочешь, что, что, что ты делаешь? Что ты хочешь? Поэтому вообще пересмотреть, переслушать себя это вообще прям. Уверена, что у каждого, кто в клубе, даже если месяц долго пробыл вернется к первой встрече. Очень удивится. Очень удивиться. Тогда ты их сохраняй. Они у меня все сохранены. Они у меня все сохранены в Телеграме. У, у нас же встреча в Телеграме. Они же встречи у меня в Телеграме. Мы проводим в Телеграме, потом они меня все сохранены. Никому их не даю, да. Как бы у нас мы как бы даем их только это, ну, как бы своим, ну, типа вашей группе, вашей группе. Вот. Как бы, ну, потому что я считаю, что то, что происходит в группе, это такая, как сфера доверия, да. То есть мы вот как бы привыкли, мы здесь все вместе, да, мы взаимодействуем в другом чате, где у нас игры, но это в другом. Другом. Кстати, чат игры, который мы сделали, да, у нас есть дополнительный чат, который мы это сделали, он у нас, знаете, для чего? Для того, чтобы все равно одна из причин, чтобы вы привыкали где-то еще говорить на испанском. Ну, то есть, что испанский не только внутри вашей группы, он еще где-то есть. Вот, Например, по этой причине мы еще и носители. Чтобы не только вы слушали носители языка, но и, разумеется, чтобы вы, чтобы испанцы были уже в вашей реальности. Чтобы испанцы были уже вместе с вами. Что испанцы существуют. И вы даже можете друг друга понимать, представляете? Вот как быстро у нас пролетел час. Надо побольше говорить язык. Я прям люблю так говорить язык. Правда, эти приезды прям очень люблю. Мне, правда, тема не всегда легко найти. Вот вчерашняя тема, она же вылезла благодаря группе, где мы обсуждали. Вот, и поэтому мне эта тема, это к этому, блин, надо всем рассказать, чтобы хочу, чтобы расслабились. Ну, как хочу, чтобы расслабились? Я же не могу сказать, ну-ка быстро все расслабились. Но мне кажется, могу как бы дать вам мысленно то, что можно подходить спокойно к обучению. Я не считаю, что есть люди особенные, которые там, которые могут вот так только учить язык и все. Но там прям у них особенно. Есть, конечно, кто схватывает чуть быстрее. Но мне кажется, знаете, схватывает быстрее тот, у кого меньше переживаний. Ну, вот, мне кажется, весь вся фишка. Ну, вот. Потому что у меня, вообще, например, было. Я сомневалась, могу ли я учить испанский? Ну, почему? Потому что, ну, как бы испанский был мой второй иностранный. Вот. А с английским у меня вообще были проблемы. Я почему-то пошла английский учить, потому что у меня в школе была планировала выйти первая тройка за все свое обучение. В седьмом, что ли, классе или в восьмом? В седьмом вроде. Не, в восьмом. И мне тогда моя преподаватель говорит, я тебе буду ставить три, потому что у тебя не дается английский. Я думаю, дурацкий английский вообще. Ну и мама записала меня к преподавателю, я начала к ней ходить, мне он начал нравиться потому что мне начали объяснять то, что я не понимала, и я начала это понимать, мне стало это нравиться, и потом я такая говорю, я не хочу, короче, быть врачом, буду переводчиком. Вот. То есть мой путь начался с того, что я ничего не понимала и говорила, боже мой, английский, это, короче, вообще не моя стезя. Вообще я никогда не смогу говорить на этом языке. Потом начался испанский, и у меня уже было такое подозрение, что я на втором тоже смогу говорить, но, как видите, можно. Ну, это я не скажу, что я ничего не делала, я много чего делала. Регулярно учила по чуть-чуть. Когда учила к экзаменам, только, да, тогда к экзаменам у меня были жесткие, тогда, конечно, конечно задачи учить язык. ну тогда у меня было много, много очень международных экзаменов, английский, испанский, на права это, кто еще уставала ГОСы. Ну, короче, было тогда очень сильно, и я по себе в этом плане знаю, что это очень много требует вашего ресурса. У меня это требовало очень много, что... Мне кажется, после этого у меня и случился ну да, я потом закончил университет, и вот у меня случился страх, что я теперь как буду дальше-то быть. И у меня был ресурс, у меня был такой, что я не могла спать по ночам. То есть я ложилась и я не могла спать. То есть я в течение двух-трех месяцев спала там, ну, тело-два-три часа за ночь. Или, знаете, это вроде как бы вырываешься, но ты вроде не спишь. Вот в таком состоянии мозг все время работает. Перегрузка случилась. Поэтому я говорю, когда сильно интенсивно учите, ну, то есть, очень так. Берегите себя. Либо, знаете, есть еще очень наше эмоциональное состояние, также влияет на учебу. Если вы расстроены еще сили учить испанский, есть шанс, что у вас, и... вы скажете, «О, боже мой, у меня испанский, круче, не получается». Поэтому я, знаете, когда приходит и говорят, «У меня ничего не получается», я говорю, «А как ты себя чувствуешь сейчас? Как у тебя дела?» человек говорит, «То есть, знаете, я там, не знаю, переживаю по поводу там парной семьи, мужа, прочих и так далее. Ну, я говорю, ну, как тогда, Причем -то тогда испанский вообще? Как тогда вообще ты -то можешь испанский сейчас учить? У тебя другие переживания сейчас?» вот. Надо, ну, короче, новую тему про изучение языка, потому что мы сейчас можем заговориться еще на три фильм, короче, надо выпустить фильм. Учить язык без давления на себя. Часть один. Позвучите, что еще вам хочется послушать про язык? Как учить, что учить, что делать? Позвучите, ну или напишите в комментариях. Может, мне сейчас, если хотите, конечно, можете не писать. Тогда подождем, когда какая-нибудь, может, меня тема придет. Вот. Рада, что пришли. Рада была с вами поболтать. Есть ли еще какой-нибудь вопрос у вас? Нет, в процессе учебы будет. У меня есть комментарий, Татишка. Да, по поводу того, что посоветовать. Нету такого, что хотелось бы, чтобы ты посоветовала. Есть просьба-предложение. тире, Сесть и самому проанализировать, что получается, что не получается, изучение языка. Ну, не всегда хватает времени, что ли, или важности этому мероприятию. Uh -huh. А когда тебя об этом спрашивают, да, вот как ваши 15-минутные экзамены, например, да, такой uh -huh. срез. Ну, вот если бы меня бы еще и текстом спрашивали, например, перед окончанием месяца, да, что там, как там у тебя дела где-нибудь в каком-нибудь уроке клуба, да, что там сделала, что не сделала, сколько уроков сделала, потому что, а, когда ну, ты отвечаешь, тебя же спросили, значит, надо ответить, да, получается волей-неволей анализ. Это как вот календарик, который меня спасает уроков, который uh -huh. висит перед лицом, и я такая пятнадцатая, а я только три урока сделала. Да, да, хоть, это был, хоть маленький анализ. <сöring> <сöring> да, у меня, он, у меня, вот вот мне кажется, там. что вот такое вот как бы анкетирование добровольно, да, потому что есть люди, я уверена, что есть люди, кому это не надо, и они могут это просто пролистнуть и проигнорировать, да, и, и им будет хорошо. А есть люди, такие как я, которым это просто необходимо для того, чтобы э, сфокусироваться на то, чем ты занимаешься. А такой, как, как, как контрольная точка, контрольный пункт. Как будильник. Вот. Вдруг заходится. Классно. А ну, тебе-то сделаем, просто позвучало. То сделаем. То сделаем, спрошу. Я, наоборот, буду рада. Я наоборот буду рада поспрашивать. Вот поэтому. Вообще можете после эфира сесть и подумать, что вам, как вам хочется что-то, как, как вам нравится обучаться, что вам нравится, что вам не нравится. И, кстати, на основе этого можете поделиться, и мы сделаем тоже какой-нибудь эфир, как это можно сделать. Вот, потому что главного секрета, как учить язык, эффективно нет, к сожалению. Эффективность равно регулярность. Все, вот вам весь секрет. Нету полноценной таблетки. Съел таблетку, выучил испанский. Я бы такое и съела, конечно. Ты Аленка, у тебя включен микрофон, и мы все знаем, что тебя кто-то куда-то заберет. Да, меня встретят с работы. Пусть тебя потом вернут, пожалуйста. Если тебя заберут, пусть вернут потом, а так не важно. А если комментарии ставлю, то мне можно, например, тесты в чате на слова дня недели «Ла Мэша». Конечно, если ты можешь, ты можешь, конечно, можешь звучать, можешь говорить, можешь писать, конечно, велико. Если я комментарий оставлю, там не можно, например, тестов в чате на слова недель, недели». Супер, сделаем вам тестики. Вот, поэтому звучите. Встретимся с вами еще в прямом эфире. Встретимся с вами еще. Я люблю прямые эфиры. Я потом спасибо просто, правда, когда... не знаю, что сказать. Мне нужны тишины. Вам спасибо, что пришли. Всем хорошей пятницы. С кем-то еще сегодня встретимся на уроках. Пока-пока. Чао-чао. Пока-пока. Пока-пока.